Всем доброго времени суток, с вами как всегда Мугивара. Недавно у нас в игру добавили дуэли, я просто необязуемо рад, они будут все время на постоянной основе в нашей игре, естественно, я буду в них играть и постараться бить рекорды просто невероятные. А, помимо этого я еще и в силовую лигу, кстати говоря, играю. А еще самая просто сногсшибательная новость. Спасибо вам большое за 700 подписчиков на моем канале. Ребят, добейте, пожалуйста. Косарик, просто прошу вас. Ой, это такое классное ощущение, когда э, стараешься и просто видишь результат, которому хотелось бы достичь, и, естественно, достигаешь. Это просто прекрасно. Кстати, ну, в каточку пошел и уже в дуэль первую. Первую каточку. Получается нормально. Мне нравится здесь играть просто такой кайф, реально. Один на один с противником. Ну, здесь можно, кстати, в упор подойти, ничего не будет. Да, вот так вот. Клоун вообще вблизи просто сносит все, что вообще может быть. А что по поводу вчерашнего? Я мог вчера записать? Нет. Почему? Потому что я сдавал экзамены, значит, по своей специальности, получается. Ну, и подготавливался, зачеты там все сдавал, делал. Вот, сами понимаете, времени особо на игру не было. Вот. Поэтому вот так вот получается. Что-то какая-то коса обея. могла 10 раз меня убить, но что-то не получается у нее. Какие-то слабые противники, хотя 800 трофеев вроде бы. На секундочку. Вот, ну, хотя бы... Хотя бы сегодня получилось, а, наконец-таки, записать видео. Карта вчера была новая, а сегодня вот старая. Ну, хотелось бы, конечно, показать вам новую, ну но в следующий раз. Буду записывать намного чаще видео, потому что... Ну, времени свободно, но куда больше. И, естественно, для вас контент также больше будет. Но вы добивайте, пожалуйста, тысячу подписчиков. Я очень к этому стремлюсь. Ну, не только к этой цели. Я куда больше хочу, естественно. Ну, не благ... ну благодаря, конечно же, вам. Не просто же так. Вот. Кстати, на моем канале что-то видосы по Clash of Clans набирают больше просмотров, чем Brawl Stars. Прям очень странно, конечно. Не, не знал, что именно Clash сейчас будет популярен. Тем более на моем канале. А, я даже, ну, типа, вообще не представляю. Brawl Stars уже вроде бы куда популярнее и интереснее. Тем более, когда я играю Ну, вот у меня трофеи и... Более-менее я играю на каком-то более высоком уровне, чем обычные ребятки. Так, ребята, нам просто повезет. Мы уже вторую каточку играем. Вот. И, кстати, я забыл вам сказать, в чем суть этого видеоролика. Просто болтаю-болтаю. И суть видеоролика в том, что я оплываю сейчас 8000 э, одиночных. Побед для своего профиля Мне скоро добьется И в дуэлях, если побеждаем Она засчитывает именно в соло Это просто прекрасная новость 8000 это просто Дофига, честно говоря Вот Не у каждого будет такой, такая вот цифра У меня примерно так же и в 3 на 3 Поэтому но ну, это прям Это прям одиночество Какое-то ну, это вообще никак не влияет, на самом-то деле, на игру. Просто дуэли намного удобнее и приятнее как-то. Знаете, тем более я набил, наверное, в дуэли косаря 3. Точно. Вот. Побед, Именно. Вот. Кстати говоря, рассказывай, как у тебя там дела на аккаунте. Чего, чего у тебя новенького. Вот. Может, ты накопил уже на какую-нибудь легендарочку. Или что-то такое. Я тут потихонечку прокачиваюсь, выполняю задания. У вот. меня уже, кстати говоря, честер 10 -го уровня. А -а -а -а -а. Недавно выбил уже 10 уровень. И буду добивать до 11. -го. Опа, стан, давайте подождем. Бэмс. И все, Ворон у нас встанет. Мы его убиваем легко, спокойно. Каточки здесь просто, ну, одна сладость, ребят. Ух а, ты шью, типа. Ай, просто одной секунды не хватило. Как он меня просто прострелил две, две пульки. Ладно. Профессионал какой-то на лютом скилле меня затащил. Ну, ладно. Даже не знаю, что сказать. Я рад, что играю в дуэли. Так, собираем робота. Ну, Макс, как-то переби... перебивать робота, мне кажется, не получится никак. Да, мы его просто выносим. Ой, вообще легкие каточки идут, честно говоря. Итак, смотрите. У меня 7999. Остается одна игра последняя, завершающая. И надеюсь, я выиграю ее, и мы сделаем этот рекорд. На моем профиле. моем профиле. Ребят, ну за это точно лайкосик надо влепить. Вот я же старался. Как-никак. Ну ладно. Кстати говоря. Если вам... Напишите в комментариях, такая идея зайдет насчет 30 ранга в дуэлях. То обязательно пишите. Вот. Я обязательно... Ну вот идеи какие-нибудь, вот если вы хотите что-нибудь предложить, то обязательно спрашивайте, там, предлагайте, я обязательно прочитаю, и возможно в следующем видео я опубликую вашу тему и как бы сделаю, поп попробую 30 ранг дуэлей э, на трех персах, ну хотя бы на одном, ладно, потому что бывает такое, что э, в дуэлях прям очень много разных пиков, и с одним бравлером... Ну, точнее, вот с тремя бравлами не всегда получится переигрывать большинство. Поэтому меняется там все. Вот, ну, главный перс. Он остается. Поэтому не знаю, что получится. Ну, вы главное предложите. А я там посмотрю уже, как по обстоятельствам. Потому что сейчас свободного времени много. Каникулы. И у вас тоже вы будете смотреть. Играть тоже. Как бы... Легко получится мне сделать этот рекорд. Ну, как легко. В предыдущий раз я спайка пытался апать. На 29-ом ранге остановился и все. Так, ну ладно. У нас, кстати говоря, выигрыш а, был против стул. На сейчас а, самое главное это в зоне а, хилиц. И не давать наносить себе урон. Вот. И вот таким вот образом я побеждаю. Ворона таким же образом, надеюсь, я выиграю, потому что, ну, если ульта у него будет, если он залетит, то все, это ггшечка, но я думаю, что у него нет ульты. И, во всяком случае, я, даже вот так вот, да, просто идет. И мы выиграем последнюю каточку. Да, вот на ПОК. Хотя проиграл два раза на первых двух персонажах. Итак, 8000 одиночных побед. Ну, ребят, за это лайкосик и подпис... подписку на канал. Если тебе понравился видос, то обязательно ставь свой э, комментарий и всем удачки, всем пока-пока.